Добрый вечер дорогие друзья, с вами школа SEO для грудничков. На проекте рекламный шалаш продвижение сайтов плюс мы продолжаем наши уроки по созданию, редактированию и продвижению сайтов на Викс. Ну собственно на примере нашего же сайта мы и это и попробуем сделать. Что нам тут нужно? Редактировать нам нужно здесь страничку... В общем, редактировать это тут тоже довольно-таки просто. А -а -а. Как вы видите, сайт наш изменился. Мы тут занимались юзабилити, Ну, юзабилити у нас, как всегда, э -э, как всегда такое. Ну, в общем, я не знаю, насколько удобно. Но мне кажется, стало удобнее пользоваться сайтом. И а, вот это все на самом деле а, картинки, конечно, это все, все на Виксе есть, все эти возможности поставить. Это фон, да, э, с видео даже фото, видео. А, кота вот. А, кота бы надо. А, я хочу здесь сделать радио-видео код. А у нас на шалаше.. На шалаше у нас.. На шалаше появился код. Код в шалаше. Да. А... Вот этот код. Это тоже а, видео такое а, интересное очень. Но код, по идее, у меня здесь будет радио-видео код размещаться, тоже проект. Вместо, вместо а, радио сейчас у нас какой тут радио. Так, вот здесь. Да, радио-видео код, оно, собственно, у меня тут уже размещается. Радио-видео код. И здесь у нас в основном было еще самое начало нашего радио. А, оно еще называлось Радио банка в то время. И а, мы тогда, я думаю, что сделаем. Я думаю, мы а, просто здесь поставим ссылку что выпуски наши можно смотреть в группе ВКонтакте Радио Видеокод и на канале YouTube тоже на, кан на канале YouTube в плейлисте Радио -видео -код». Пока что звукорежиссера у нас нет, поэтому да, я его, кстати, кандидата видел сегодня. Он уже подрос. Но, по-моему, он не собирается заниматься. Э, <coughs> не, не собирается заниматься звукорежиссированием. Потому что там еще появился у него один. Тоже э, друг или подруга, я не знаю. И они там вместе. Они там вместе живут теперь. А но это если кто видел кандидата кандидата да так что что мы сделаем с вами мы этого кота этого кота изменяем фон страницы видео так это не те видео так Да, сейчас мы э, найдем, найдем, найдем этого кота. Бесплатно от Wix. Вот их тут, как вы видите, их тут множество, да, видео. Вот этот код. Может здесь еще как? Нет, другого кота тут нет. Вот этого кота мы добавляем на радио-видео код на страничку. Фон мы делаем. Фон, фон, фон. Настраиваем дизайн. Делаем его... Так, чтобы было видно у нас кота... так чтобы было видно там, и что-то тут мы ну, немножко вот радио-видео И цвет мы поменяем, по-моему, надо нам поменять, может быть, на такой... И вот тут же мы сразу поставим ссылку якорь, так веб адрес на канал YouTube зайдем, зайдем на канал YouTube и поставим ссылку, да, и поставим ссылку. Радио-видео код. Вот здесь наши все эфиры. Наши все эфиры. Летние, да, и в основном летние. И вот эту ссылку в браузере мы копируем. И ставим вот сюда. Сохраняем. Вот. Теперь можно посмотреть. Там или а, в нашей группе ВКонтакте. Ну, собственно, это мы потом сделаем. Вот. Предпросмотр. Смотрим, что у нас получилось. Можно потом видео какое-нибудь другое. Да, собственно. Смотрит он грустными глазами. Может не грустными, не знаю. Ладно. Так. Назад редактор. Нажимаем опубликовать. Готово. Так, а теперь мы можем что сделать? Видим настройки, дизайн. Так, настройки. Так, ладно. Может быть сделать немножко поменьше сами окошечки. Как вы видите, работа довольно-таки простая, но долгая. Сейчас мы а, будем с вами пробовать продвигать странички, да. На Виксе тоже продвижение довольно-таки простое, но, но тоже, тоже долгое, и а, хотя там SEO-мастер есть, но все равно надо кроме того, что есть этот SEO мастер, надо знать, что именно. Когда предлагают написать заголовки, ключевые слова, надо знать, что именно писать. Вот так более, более или менее как-то так. Ладно, сейчас мы пока, а, сейчас мы пока этим, а, пока пускай будет так в принципе. И мы а, что мы сделаем? Мы зайдем. Зайдем и найдем. Яндекс.Вордстат это а, подбор слов. Сервис подбор слов. Сервис подбора слов. И посмотрим э, на примере сайта э, нашего ученика. Э, э, мы, ну как ученика наш, нашего, мы, я тоже ученик, да, и мы, а, значит, на примере сайта на, э, нашего, можно сказать, и партнера, не, тол не только ученика, да, мы посмотрим с тибетской комнаты, что нам можно сделать. Запрос, как вы видите, тебе лечебная комната, если в Гугле он у нас. Если у нас в Гугле, вот он сам сайт. Все довольно, довольно таки простой сайт. Вот, но как вы знаете, что это э, специфическая такая тема, да, напишем мы. Тибетская лечебная комната. Ну и вот, собственно, да, лечебная комната даже и не тибетская. А если просто лечебная комната? Интересно, что будет. Что такое лечебная комната? Ну вот тут и по забросу лечебная комната, в принципе, он... Да, но дело в том, что мало кто знает, что вообще э, есть. Да, вот видите, что, что за херня это лечебная комната. Что за херня, да. По поэтому... поэтому мы попробуем, э, например, даже если... Тибетская лечебная комната, лечебная комната, комната. М -м да. Как мы видим, что в общем-то никто и не ищет. А вот если мы, допустим, наберем Лечение тибетскими методами. Лечение болезней тибетскими методами подобрать. Что искали? Лечение. Тибетскими методами. Ну вот видите, лечение тибетскими методами, потому что, конечно, ага, люди быстрее как бы печатают, а они не пишут болезни, просто лечение и лечение, да. И вот они а, искали, что тибетский метод лечения, тибетская медицина методы лечения, а, тибетские методы лечения сахарного диабета, лечение системой супер... Методами тибетской медицины. Вот. Больше всего у нас запросов... Было, наверное... Вот по, по этому. Да, ну вот как-то так. То есть, на этом основании, я думаю, что мы можем и а, собрать... Какие-то ключевые слова и фразы, да. Например, «Тибетская медицина», «Тибетская медицина, методы лечения». Тибетский метод лечения. А, также, а, что еще мы можем? Например, тибетская медицина, тибетская медицина. Тибетская медицина. Ну вот, как мы тут видим, здесь масса всяких-всяких-всяких клиника. А тибетская медицина набирает, вот видите, 13 тысяч, да? тибетское тибетское лечение вот так начинается восточная медицина восточная медицина в общем кто кто во что гораст а, кто во что гораст набирает вот и мы собственно можем это все выписать да тибетская медицина а, Про комнату, видите, тут как бы не особо что. Вот. Так, таким образом мы... все вот это вот сайты тибетской медицины тоже... ...и как-то так мы на нашей страничке используем. Да, то есть мы эту страничку, в принципе, эту страничку... Uh, и Виктор сделает сам он, uh, я думаю. А мы пойдем на страничку. Тибетская лечебная комната. Да, пойдем мы в сел страницы <coughs> В страницы И uh, напишем... Тибетская медицина. Тибетская медицина. Так. А, вид в поисковике. Вот, видите как? Что? Что тут надо? А, вид в поисковике готова. Так. В чем страница лечения методами тибетской медицины? Что там, что там еще у нас было? Сайты тибетской медицины можно, потому что у нас на страничке есть сайты тибетской медицины. Мандалы у нас есть, у нас есть, поющие, поющие чаши. <св> купить, купить... <св> <св> <св> лечебную комнату а, купить лечебную комнату но ну, вот я не знаю насколько это актуально такой запрос купить лечебную комнату да это я думаю <свят> это, я думаю, мы сами же это, это и вбивали. Тогда, тогда мы можем не купить лечебную комнату написать, а, допустим, а, восточное восточные методы лечения лечение. Так, восточный метод лечения, что там было? Нам же нужно, чтобы ее кто-то приобрел, да, эту комнату. Значит, <смех> найти. А что там еще было в клинике? детской медицины. Так. Ре так, не религия, а как это? Так, хочется что-то написать. Тайна Востока или что-нибудь такое. Ладно, про тайны не будем. Так. А -а -а что же там у нас еще было при Предметы? Предметы приобрести, а, так, тибетский жезл, например, вот. тибетский жезл, тибетский жезл, тоже тибетский жезл у нас не очень, поющие чаши были, что там у нас еще было? Клиники Тибетской медицины. Потому что, вероятнее всего, конечно, кто-то, кто не разбирается, он не будет покупать себе. Вот, клиники Тибетской медицины. А, собственно, эта комната, она при ä, ä, правильном, да, ä, ä, так сказать. При правильных знаниях она, собственно, и может и являться такой э, своеобразной клиникой. Да, поэтому мы так и напишем. Хотя у нас на сайте нет никаких клиник. Я думаю, клиники на нас не обидятся. Клиники Тибетской Медицины клинике тибетской медицины. Так, так, так, готово, да? Публиковать. И теперь нам надо еще сделать, знаете что? Тоже вот это картинки. Здесь есть картинки каждой в настройках поисковикам, как мы уже. детская медицина <звы> настройки детские танкомандалы так стройки допустим восточные методы лечения точные то есть каждую картинку мы можем описывать так это на касается любого сайта любого так что тут у нас было вообще тибетский язык санскрит болезней, тибетскими. Ну это так, лечебные методы тибета, правильно. Здесь у нас так, здесь у нас тибетский энергетический жезл. Пусть будет жезл. Так, и здесь я еще хотел... А, здесь хорошо бы что сделать. Еще можно продвигать, как мы знаем, статьями. Да, роботы, как мы тоже знаем, все роботы любят уникальные картинки и уникальные тексты. Вот, поэтому на сайте Виктора, там а, картинки уникальные, а, непосредственно можно и на этих уникальных картинках сделать описание по ключевым словам, да, более-менее, так, так, так, и э, здесь мы э, можем даже сделать по-другому, то есть потом э, сделать ссылки на статьи, разместить, потому что видите, как бы тут у нас особо Лес, э, горы, лес, наверное, тибетский, или не тибетский, даже не знаю. Вот, но э, нам нужно что? Нам нужно, чтобы были уникальные тексты написать, именно не скопированные с сайтов. А, допустим, Виктор, он же сам все это знает, он сам... Э, все, все это пробовал, да, покупал и сам путешествовал. И пусть он это все э, напишет, как это все было. То есть, такие вот тексты, они э, уникальные Хотя, пускай там не будет ключевых слов, но как бы все равно они там так или иначе будут. Э, если он будет описывать. Это будет интересно и людям, да, и в первую очередь. Потому что... Э, если интересно людям, ну роботы, как мы знаем, они же роботы есть роботы. А главное, чтобы люди нашли, узнали и приобрели. Причем те, которым это надо. Потому что, ну, я, кто-то не пойдет лечиться в тибетскую комнату, даже если там я не знаю. Да, это смотря уже какой человек придерживается, какой веры. Вот. Так что, э, в принципе, конечно, можно, можно и все испробовать, потому что не, как говорится, <coughs> э, да, зачем э, спо спорить в наш век уже сейчас мультирелигиозный. Что да как, да, если что-то помогает, если что-то хорошее, да, и люди уже это десятками тысяч лет используют, а ничего плохого в этом нет. И, и молитва помогает, и какие-то методы, да. У каждого народа ведь свои есть. И, на, и древние народные методы лечения тоже. Мы же до сих пор лечимся и травами, и да когда у нас еще не было даже христианства. Ну ладно, это мы отвлеклись. В общем, короче, как-то так мы... Пробуем, да, и дальше мы будем уже писать статьи. Мы это в смысле, я думаю, Виктор напишет про свои приключения что-нибудь. Вот, а непосредственно описать это все, Но я не знаю, я, например, у меня, честно говоря, такие вот статьи не очень хорошо получаются. А заказывать где-то их у копирайтеров это тоже понимаете нужны уникальные именно свои впечатления допустим да вот это вот это вот кто-то может быть там кого-нибудь пригласит может Виктор пригласит какого-нибудь тибетолога да туда и какого-нибудь человека для лечения Человек этот, может, опишет свои ощущения, я не, я не знаю, в общем, каким-то каким, каким -то способом напишет какой-то отзыв, может быть, а, то есть, естественно, это должны делать профессионалы, и, естественно, должны делать верующие люди, которые, ну, я имею в виду, в, в, в, вообще верующие, и в том числе и, а, в, том числе, и а, в методы а, тибетской лечебной медицины. Лечебной медицины, конечно, <смех> да, медицина лечебная. Вот это, собственно, все, что касается, ну не все, но ä, пример... примерно так. И дальше мы, ä, это у нас было продвижение, немножко редактирование. И добавим мы еще что-то. Я еще хотел редактировать, я уже забыл. Сейчас. Так, да, в, в принципе, этот урок мы э, с вами закончим, потому что у нас уже 31 минута. Вот, э, с вами была школа SEO для грудничков и э, также проект э, обмен разумов. У нас это урок за урок, значит, мы его тоже потом на сайте разместим. Идея такова, что э, э, урок э, по какой-нибудь дисциплине за урок, то есть обмен уроками между участниками Абсолютно, так сказать, безвозмездно. Вот. А в группе существует у нас организационный взнос от 1 до 10 рублей. И э, как бы вносится он только один раз. И никаких комиссий мы не берем. Да? То есть люди сами, сами подают объявления и сами они э, все это делают. Вот, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем э, наш э, урок. Всем, спас... всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.